Здравствуйте! Сегодня речь идет о новинке э, в области лавины безопасности Airbag от компании Arva системы React. Это очередной airbag с подушкой, которая активируется дерганием ручки на лямке рюкзака. В общем, уже такая достаточно известная тема при попадании в лавину. Дергаем, надувается подушка, которая не дает лавине вас заживать вниз и переломать. Ну и собственно вероятность выживания сильно увеличивается. У Арвы есть своя система, называется реактор, она похожа не похожа, но у нее есть свои особенности. Особенность следующая, очень маленький баллон, значит Честно, меньше, чем в других любых других системах. А -а -а, и его хватает для надутия полноценной подушки, большой, аналогичной всех конкурентов. За счет того, что баллон и воздух из баллона используется не для накачки подушек. Точнее, он туда тоже идет, но подушки воздухом из этого баллона накачиваются только на одну треть. А две трети воздуха накачиваются из турбины, которая активируется при вот активации баллона. То есть баллон дает воздух в турбину, турбина закачивает воздух э, в подушку. Получается такой как бы двойной эффект. Да? То есть работает и, и, бал, и воздух в баллоне, и воздух, взятый снаружи. Снаружи воздух забирается через отверстия в спинке рюкзака, вот, в которых установлены фильтры, чтобы они не забились там снегом или еще чем-то. В общем, такая система тоже работает у других конкурентов ПЕПС, но там воздух подается за счет турбины, которая работает на электромоторе. Вот здесь похожая тема, но нажатом воздухе. Подушка единое целое, но разбито на два отсека. То есть дает это следующее, то есть это дает, ну, как бы больше шансов безопасности. То есть если вдруг у вас порвется баллон какой-то, то второй у вас надуется. Соответственно, из турбина идет двухканальная накачка, накачивается правый левый баллон ну, отдельно. Значит, ручка может быть сложена И в таком варианте она не дергается Даже если вы случайно ее задели Ну, то есть фиксируется, лочится Когда вы переходите катание в лавину опасное место Вам достаточно ее открыть И она переходит в режим, как бы, активации рывком Все, баллоны перезаправляемые Но перезаправляемые на заводе То есть каждый выстреленный баллон надо сдать варву обратно И за, там, небольшую доплату вам его заправят Или поменяют на заправленный Если вы попали в лавину и хлопнули и выжили, то Арва говорит, что баллон-заправка бесплатна, потому что вы герой. Вот. В остальном рюкзаки бывают разных размеров, а есть разные модификации в зависимости от ваших целей в катании. Их немного, но они, в общем-то, достаточно так, покрывают все плотно все функциональность катания, то есть это от скитура до фрирайда. Ну вот, выбрать, в общем, при желании можно. По цене смотрите, выбирайте. В общем, не хочу не говорить ни сань не против, просто это одна из систем и вы теперь владеете информацией о том, что это и как И можете уже ориентироваться сознанно на вопрос. Все, мы пойдем сейчас в другой стенд, на другие лавины рюкзаки, чтобы не пропустить. Подписывайтесь. Пока!